Общая позиция пионеров АСД в отношении Тройцы. Эта статья, написанная Росвеллом Катреллом и опубликованная в ревью 1 июня 1869 года, хорошо излагает позицию пионеров и верующих по вопросу Тройцы, Артур Лесси Уайт. Статья Росвела Фенера Каттрелла. Эта доктрина стала общедоступной и считалась общепринятой с тех пор, как, благодаря ей, епископ Рима был вознесен до папства. Отвергать ее считалось опасной ересью, но каждому позволялось объяснять ее по-своему. Все, по-видимому, считали, что должны поддерживать ее, но каждый имел полную свободу придерживаться собственной точки зрения на проблему ее внутренней противоречивости. Поэтому множество взглядов считались ортодоксальными и отсюда такое множество точек зрения относительно этой доктрины у ее сторонников, и все они принимаются, поскольку, как я полагаю, условно согласуются с доктриной. Что касается меня, то мне никогда не приходилось не объяснять ее, не принимать или защищать, я даже никогда не проповедовал против нее. Но я, вероятно, выражу не менее высокое уважение к Иисусу Христу, чем те, которые называют себя тринитариями. Впервые я взялся за перо, чтобы высказать все, касающееся этой доктрины. Причины, по которым я считаю, что нельзя принимать и защищать эту доктрину, следующие. Один, название «Троица» или «Триединый Бог» в Библии не встречаются. И я поддерживаю мысль о том, что доктрина, которая для своего выражения требует слов, придуманных человеком, вымышленная доктрина. Два, я никогда не желал принимать и объяснять то, что противоречит здравому смыслу и разуму, который Бог мне дал. Любые мои попытки объяснить эту доктрину не сделали бы ее более понятной для моих друзей. Но если бы меня спросили, что я думаю об Иисусе Христе, я бы ответил, что верю всему тому, что сказано о нем в Священном Писании. Если свидетельство представляет его как существовавшего во славе с отцом до бытия мира, то я верю этому. Если сказано, что он был в начале с Богом, что он был Бог, что все было сотворено через него и для него, и что без него ничто не начало быть, что начало быть, я этому верю. Если Библия говорит, что он сын Божий, я этому верю. Если она заявляет, что отец послал своего сына в мир, я верю, что Бог имеет Сына, Которого послал. Если свидетельство говорит, что Он является началом творения Божьего, Я верю в это. Если сказано, что Он сияние славы Отца и образ ипостаси Его, Я верю этому. И когда Иисус говорит, что Он и Отец одно, Я верю этому. И когда Он говорит, мой Отец более меня, Я верю этому тоже. Это есть слово Сына Божьего. И, кроме того, это совершенно разумно и самоочевидно. Если меня спросят, каким образом я верю, что Отец и Сын едины, отвечу, что они едины в смысле, не противоречащим здравому рассудку. Если в этом предложении союз «и» что-то значит, то это то, что Отец и Сын — это два существа. Они едины в том же смысле, в каком Иисус молился, чтобы Его ученики были едины. Он просил своего отца, чтобы его ученики могли быть едины. Он утверждает, что они могут быть едины, как мы едины. Это может вызвать возражение, и если отец и сын два отдельных существа, то не нарушаем ли мы первую заповедь диколога, поклоняясь сыну и называя его Богом? Нет. Воля отца в том, чтобы все люди почитали сына точно так, как чтут отца. Повинуясь сыну. Мы не нарушаем заповедь и не оскорбляем Бога. Отец говорит о сыне, да поклонятся ему все ангелы Божии. Если бы ангелы отказались поклониться сыну, то они и тем самым восстали бы против отца. Дети наследуют имя своего отца. Сын Божий наследовал более превосходное имя, чем ангелы. Это имя его отца. Отец говорит сыну, престол твой, Божий. В век века, Евреям 1, 8. Сын назван Богом крепким, Исайя 9, 6. И когда Он снова вернется на землю, ожидающие Его люди воскликнут, «Вот Он, Бог наш!» Исайя 25, 9. Это воля Отца, чтобы мы так чтили Сына. Поступая так, мы воздаем высшую честь Отцу. Если мы не чтим Сына, то мы не чтим и Отца ибо Он требует от нас, чтобы чтили Его Сына. Но хотя Сын и назван Богом, еще есть Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа. 1 Петра 1, 3. Хотя Отец говорит Сыну, «Престол Твой, Боже, в век века», однако, этот престол дан Ему Отцом, потому что Он возлюбил правду и возненавидел беззаконие, и Отец продолжает, «Посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой, евреям один». 9. Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, Деяние 2, 36. Сын есть вечный отец, но не себя самого и не своего отца, но своих детей. Он говорит, вот, я и дети, которых дал мне Бог, Евреям 2, 13. фенер Феннер Котрел Другие пионеры также выражали свое понимание божества и опасность тринитарианской веры. Джон Нортон Лавбору. Кроме того, он Христос, начало творения Божьего. Здесь не подразумевается, что Он был сотворен, эти слова могут просто значить, что работа творения была начитаем. Без Него ничто не начало быть. Другие берут более точные. Как мы думаем, значение слова. Исполнитель, или причина, в том смысле, что Христос исполнитель, которым Бог сотворил все, но сам Сын возник иным образом, так как Он назван единородным от Отца, чтобы мы не забыли, том 4, номер 2, второй квартал, 1994 год. Письмо Джатсона Сильвануса Ошборна. Доктрина о Троице — это ужасное языческое чудовище, отнимающее у Христа его истинное положение как нашего божественного спасителя и посредника. Конечно, мы не можем измерить или обозначить пределы божественности. Это находится вне нашего ограниченного понимания. Однако тема личности Бога изложена в Библии очень просто и ясно. Отец — ветхий днями предвечный. Иисус был рожден от Отца. Иисус говорит через псалмопевца в Псалме 2, 7, «Господь, Иегова, сказал мне, Ты, Сын мой, я ныне родил тебя». От редактора, то, что Сын был рожден в предвечности Богом Отцом, легко доказывается другими местами Писания, о чем и писалось выше. Слова же из второго Псалма, стих 7, относятся к воскрешению Иисуса. Само понятие рождения подразумевает возникновение из небытия, поэтому воскрешение Христа из мертвых считается его вторым рождением, о чем ясно говорит Писание в Деяниях 13, 32, 33. Опять-таки в притчах, где Иисус представлен как воплощение премудрости Божьей, смотрите 1 Коринфян 1, 24, мы читаем, «Господь имел меня началом пути своего, прежде создания своих», притчи 8. 22. Я родилась, когда еще не существовали бездны, прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов. притчи 8, 24-25. Сын говорит, что он был рожден, рожден его отцом, Иеговой. Сатана взял несколько понятий трехголового монстра с намерением бросить тень неуважения на божественность нашего славного Бога. Для этого он внедрил эти невообразимо абсурдные измышления в католицизм. Эта чудовищная доктрина переселилась из язычества в римско-католическую папскую церковь и пытается навязать свое зловещее присутствие в учении о трехангельской вести. Тот факт, что Христос не является посредником в римско-католическом учении, наглядно показывает, что Троица разрушает истину о Христе как единственном посреднике между Богом и человеком. Так называемая христианская церковь, папство, которое породило Троицу, не признает его как единственного посредника, но заменяет его множеством духов, умерших мужчин и женщин, как посредников. Если вы действительно принимаете Троицу, то Христос более не является вашим посредником. Адвентисты седьмого дня призывают принять Слово Божье как высший авторитет и выйти из Вавилона, навсегда отвергнуть тщетные традиции Рима. И Если бы мы вернулись к бессмертию души, чистилищу, вечным мукам и воскресному покою, то это было бы меньшим отступничеством. И если мы избежали всех этих второстепенных ложных доктрин, но приняли и учим самой центральной, корневой доктрине католицизма о Троице, и настаиваем на том, что Сын Божий не умирал, даже если наши слова и кажутся одухотворенными, то может это и есть не что иное, как отступничество, то самое омега-отступничество, о которой писала Елена Уайт. Какими бы добрыми и прекрасными ни были проповеди и статьи, какими бы особо глубокими они ни были, но когда человек доходит до того места, где он учит языческой католической доктрине о Троице, и отрицает, что Сын Божий умер за нас, то может ли он являться истинным адвентистом седьмого дня? является ли он хотя бы истинным проповедником Евангелия. И когда многие относятся к нему как к великому учителю и принимают его антибиблейские теории, абсолютно противоречащие духу пророчества, то значит, настало время, когда страж должен трубить сигнал тревоги. Это часть письма, написанного Джадсоном Сильвансом Уашберном в 1939 году. Письмо было одобрено. И настолько понравилось президенту конференции, что он передал его своим тридцати двум служителям. Конец книги, переведенной на русский язык.